Мы теперь всегда будем вместе. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Здравствуйте, Китти Здравствуйте, дочек. А почему еще никого нету? Я что сегодня одна буду? Да нет, сейчас все придут. Просто еще очень рано. Сама Афри увидит. Что я увидел? До вечера Ну ладно, я тогда тоже пойду Вечером вас заберу Не шалите здесь, ладно? Я очень рад, что вы наконец-то нашли друг друга с цветочком Спасибо, Панки Я тоже очень рада Панки, вот это Let's see. давайте испытаем удачу увидим действительно ли здесь спрятался питомец сахарка в прошлый раз когда мне попался питомец перчинки у меня был красный маникюр и мне девочка в комментариях так и написала что это потому что у тебя маникюр красного цвета под цвет питомца перчинки а теперь у меня маникюр под цвет сахарка и ее питомца посмотрим придаст ли мне это больше удачи или нет давайте проверим Поехали! Открываем наш первый слой. А вот и подсказка. Ой, смотрите! А вот и питомец сахарка. Ой, какой он милый, классный. И давайте посмотрим. Один, два, нет. Наверное, это все-таки не питомец сахарка. Но все равно, мне кажется, это будет очень классный питомец. Давайте его поскорее откроем. Это командный дух. Может быть, кому-то другому повезет с питомцем. Здесь наши наклеечки. И вот он, вот, какой милашный. Все равно он мне попадется. А вот этот у меня уже есть. Видите, здесь даже вот такой вот с рожками, как будто смайлик. А здесь он с крылышками. И наш третий слой. У нас розовый шарик. Та-дам! Ой, желтый песочек. И куча пакетиков. Поехали, давайте откроем наши пакетики. Ух ты, смотрите, это будет щеночек. У нас попался вот такой салатовый совочек. Очень классный, очень нежный. Это будет щенок. Открываем дальше. И, ой, что-то такое интересное. О, вау, смотрите, это доска для серфинга, вот это да. А, какая крутая, да это же спортсменка. Смотрите, какие здесь прикольные следы. А, это от лапок, очень классная доска розового цвета, такая нежная. Мне очень-очень нравится. Смотрим дальше. Конечно же, это кружечка, она салатового цвета, перезовой крышечкой и даже такой более синий. Мне очень интересно, что это за щенок. И... 12005! И это... Ой, смотрите, какой он хорошенький! А какой нежный! Прикольный, очень прикольный, С такой гламурной прической, ага, и карами и глазками. Смотрите, здесь даже сережки есть, две сережки голубого цвета. Нам осталось еще проверить наш песочек. И песок у нас ярко-малинового цвета. Ух ты! Посмотрим, что здесь. Да что-то есть. Смотрите, здесь что-то есть. Как будто ошейничек, видите? Такой он классный, яркий-то яркий. Может быть здесь еще что-то есть? Нет, этот щенок у нас без обуви. Вот этот щенок, это серфер-доги из клуба «Спортсмены». Но у меня нет ее хозяйки. Наверняка, эта хозяйка еще из первой серии сюрпризов Лол. Вот какой щеночек. Классный, милый и прикольный. Смотрите, этому щенку, в принципе, обувь даже не нужна. У него же есть, точнее, у нее есть. Вот такая доска для серфинга. Зачем ей обувь? Ну что ж, а теперь давай ловить волну! Ну что ж, Доки, извини, пожалуйста, но здесь у меня волн нету. Придется так плескаться. Давай проверим, меняешь ли ты цвет или нет. Нет. Очень жаль, но не меняет. Давайте проверим, какие способности у этого щеночка. А, он писает! Этот щенок писает! Вот что он делает. Ой, какой же ты! Я за тобой ухаживать. Я надеюсь, ты будешь хорошо себя вести с питомцев Перчинки и вы подружитесь. Ой, хорошенький. Ребята, сегодня такой хороший день. Давайте его заканчивать не будем. Давайте его продолжим. И теперь мы все вместе, всем детским садом отправляемся на канал Мы Тлеонтия делать себе ободочки